Делайте свою жизнь ярче с японскими светильниками Ritex. Место установки ограничено только вашей фантазией. Экономьте на электричестве, не держите свет включенным ночью. Светильники Ritex включаются только в темноте при вашем движении. Гарантия на светильники 2 года. Ritex номер один в Японии по автономному освещению.